Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Ольга Павличенко, Павличенко. я партнер Международной корпорации Фухоу. Я рада приветствовать вас сегодня на моем YouTube-канале. Сегодня наша речь пойдет об одном из главных продуктов корпорации Фухоу, это капсула Сьючинфу. Этот продукт входит в систему самовосстановления корпорации Фухоу. Я бы сказала, что у многих партнеров корпорации это один из любимых продуктов. Почему именно любимый продукт? Ну, на самом деле его называют чистильщиком сосудов. Ну, еще есть такое название, как кристальное сердце или чистые сосуды. Это один из самых эффективных продуктов для очищения крови и сосудов. В современном мире ситуация с тромбообразованием стоит очень остро. По данным Всемирной организации здравоохранения, заболеваемость и смертность от сердечно-сосудистых заболеваний стоит на первом месте. Так вот, сейчас даже очень часто бывают такие случаи, даже у молодых людей, когда отрывается тромб и происходит мгновенная смерть. Так вот, чтобы не случилось такой печальной ситуации, у нас есть капсулы Цюэчинфу. Вот в такой коробочке В коробочке 120 капсул. Они расположены вот в таких блистерах. Очень удобно в применении. 12 капсул в каждом блистере. Это единственный продукт, который без боли и без побочных эффектов чистит сосуды и капилляры. Благов этому продукту в мире нет. За разработку данного продукта ученый который является почетным академиком. И он был одним из лечащих врачей Мао Цзэдуна. Это господин Тан Юджи, удостоен премии Эйнштейна. Форма данного продукта – капсулы, полученная путем передовой технологии экстрагирования и других современных фармацевтических технологий. В составе натокиназа, экстракт из косточек винограда, экстракт геностеммы пятилистной, желатин. Характеристика основных компонентов – натокиназа. Было обнаружено, что здоровье японцев ассоциировано со, мног... со значительным потреблением продуктов на основе суи. Особенно полезным оказался традиционный соевый продукт НАТО, который вот уже более тысячи лет японцы едят с большой пользой для здоровья. Врачи обратили внимание, что японцы, регулярно употребляющие НАТТО, отличаются здоровой сердечно-сосудистой системой, и у них даже в пожилом возрасте кровь сохраняет нормальную вязкость, не склонную к повышенному свертыванию и образованию тромбов. НАТТО обладает высокой фибринолитической активностью, то есть способна растворять нити белка фибрина, соответственно за вязкость крови и за образование тромбов. Миллионы людей во всем мире, регулярно принимающие наиболее популярные антикоагулянты, аспирин и ему подобные, страдают от кровотечений, особенно из желудочно-кишечного тракта. Натокиназа – это гораздо более безопасное и эффективное средство по сравнению с аспирином. В отличие от аспирина и других фармакологических средств, натокиназа успешно используется без побочных эффектов и аллергических реакций. Кроме того, натокиназа действует достаточно долго, в течение 4-8 часов. И очень важно, что в отличие от лекарств, натокиназа, защищая от внутрисосудистого тромбоза, не мешает крови свертываться при повреждении сосудов и травмах. Экстракт из виноградных косточек. Виноград – это древнейшая культура в истории цивилизации. Его еще называют ягодой долгожителей. На Востоке матери, у которых отсутствует грудное молоко, кормят младенца высушенными ягодами винограда, завернутыми в мягкую ткань. Экстракт из виноградных косточек является богатейшим источником природных биофлавоноидов, А также незаменимых жирных кислот и витаминов. Весь этот сложный и сбалансированный биокомплекс, благотворно влияет на организм в целом, а особенно на сердечно-сосудистую и кровеносную систему, эффективно укрепляет структуру волос и ногтей. Активизирует способность клеток к регенерации. Растение геностема пятилистная. которая растет в горных лесах Китая. Изучение геностемы началось в 70-е годы прошлого столетия, когда ученые установили, что выделенные из нее вещества сапонины подобно действующему началу женьшеня. Но содержание сапонинов в геностеме значительно превосходит женьшень. Гиностемма способна оказать выраженный оздоровительный эффект при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, в частности артериальной гипертонии, онкологических заболеваниях, спиде, а также в стрессовых ситуациях. Геностемма пятилистная действует на липидный обмен и является идеальным средством для похудания. При поддержке Государственного комитета по науке Китая геностемма получила высокую оценку Всемирной организации здравоохранения. Основное действие капсул Сюйчинфу улучшает доставку кислорода тканям, повышает биодоступность различных нутриентов, поддерживает зрение, увеличивает плотность костей, уменьшает боль в суставах при их болезнях, уменьшает боль в суставах и мышцах при интенсивных физических нагрузках, уменьшает вязкость лимфы, улучшает дренажную функцию и очищение организма от шлаков разрушает фибриновый налет, покрывающий онкологические клетки, что позволяет клеткам-киллерам распознать и уничтожить раковые клетки. Показания к применению. Повышенное содержание холестерина в крови, ишемическая болезнь сердца, состояние после инсульта или инфаркта, гипертоническая болезнь, диабет, снижение памяти или интеллекта, особенно возрастное, развивающаяся чаще всего по причине тромбоза сосудов головного мозга, мышечная усталость или боль в ногах после хождения, частое онемение или покалывание в кистях рук и стопах ног, в случаях, когда порезы, язвы на ступнях ног долго не заживают, онкологические заболевания, оказывают очевидный лечебный эффект при гипертонии, гипергликемии, гиперлипидемии. Предупреждают коронарную болезнь сердца, тромбоз сосудов мозга, атериосклероз и недостаточное снабжение сосудов сердца и мозга кровью. Облегчают последствия апоплексии, и течения климатерического синдрома. Помогают снизить уровень холестерина и эффективны при запорах. Являются профилактическим средством рака толстой кишки. Используются в качестве вспомогательной терапии для подавления ВИЧ-инфекции. Способ применения. Одну-две капсулы два раза в день запивать теплой водой. Но что очень важно, дозу препарата следует увеличивать постепенно, начиная в первую неделю прием с одной капсулы в день и при необходимости дозу увеличивать на одну капсулу в неделю. И соблюдать осторожность при одновременном назначении кров кроворазжижающих средств, то есть это аспирин и другие средства. Дорогие друзья, а сейчас вашему вниманию я представляю эксперимент, это очень интересный эксперимент, и он показывает, как воздействует капсула сьючэнфу на нашу кровь и сосуды. Дорогие друзья, я сегодня проведу эксперимент о том, как препарат продукции Фохоу сьючэнфу воздействует на тромбы в нашей крови. Вот в одинаковые мисочки я положила тромбы из куриного сердечка, тромбы. Сейчас мы нальем туда воды, обыкновенной воды, понемножечку буквально. Так, ну, примерно одинаковое количество. Я взяла капсулы Суичинфу. Ну, три капсулы. Посмотрим, что будет. Значит, сейчас я их... Содержимое высыплю так, это содержимое трех капсул свечи фу. Вот они у меня открытые, лежат. Так свечи фу сейчас я высыпаю в одну из мисочек. Давайте вот сюда, вот высыпим, так немножечко перемешаем. Так, а в эту я тарелочку, тарелку ничего не высыпала, поэтому посмотрим, что будет, я думаю, через несколько часов. Дорогие друзья, прошло 7 часов, и вот мы видим результат. В левой миске просто налита вода без суичинфу, а справа это как раз миска, куда я сыпала фу. Это содержимое капсул. Ну вот видите, результат на лицо. То есть действительно суйчинфу такое оказывает просто растворяющее действие на сгустки, на тромбы в крови. Поэтому даже если в профилактических целях по три капсулы пить в течение двух-трех месяцев, то сами видите, тромбы могут полностью раствориться. Дорогие друзья, делайте выводы и... Принимайте капсулу Сюйчинфу, это просто жизненно необходимо. Дорогие друзья, если вам показалось интересным и полезным данное видео, то ставьте лайки, подписывайтесь на мой YouTube канал, не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Я благодарю вас за внимание. А с вами была Ольга Павличенко. До новых встреч!